всем доброго времени суток. Сегодня я проходила обучение в учебном центре «Алгоритм». Сегодня у меня был курс, посвященный мастерству аквагримера и блеск тату. Я очень довольна, мне все очень понравилось. Замечательный педагог Юлия, также очень приятная атмосфера с печенюшками и кофе. Все приходите, Лермонтовский проспект, совсем недалеко от метро. Счастливо!